вас на канале мое дело тв А сен что это за новый налоговый режим такой как на него перейти если вы еще не знаете ответов на эти вопросы то сегодня мы познакомим вас с этим режимом и расскажем как его заполучить ну, приступим. АУСН введен с 1 июля 2022 года в качестве экспериментального налогового режима. Продлится этот эксперимент до 31 декабря 2027 года. Проводить его будут в четырех регионах. Город Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан. Предлагаю обсудить условия перехода на него. А именно, кто же может применять АУСН и с этим вопросом не поможет собраться моя коллега. Применять АОСЭ могут организации ИП, у которых численность работников не более пяти человек. Налогооблагаемый доход за текущий календарный год не более 60 миллионов рублей. Остаточная стоимость основных средств по данным буквом учета не более 150 миллионов рублей. Также организация или ИП должна быть зарегистрирована в регионе, участвующем в эксперименте. А вот вести деятельность можно в любом субъекте, в том числе не включенном в эксперимент. К примеру, АУСН может применять ИП, который зарегистрирован по месту жительского в городе Москве, а торговую деятельность ведет в Воронежской области. То есть, по сути, по порядок порядку прихода на УСН полностью аналогичен УСН. А, в частности, если вы уже ведете деятельность, то уведомить налоговое о переходе нужно не позднее 31 декабря текущего года. Если вы только открыли компанию впервые, то, соответственно, вы можете заявить этот режим в течение 30 календарных дней с датой установки на налоговый учет. Никаких специальных положений для перехода на ОСН э, в 2022 году не предусмотрено. Хорошо, а как же тогда можно еще уйти с этого режима? Давай-ка этот момент рассмотрим для наших зрителей. Сделать это можно добровольно или принудительно, если нарушено хотя бы одно условие по его применению. В добровольном порядке уйти с режима можно только со следующего года, уведомив налоговый не позднее 31 декабря текущего года. Принудительный вариант работает при утрате права на АОС. В этом случае перейти на другой режим надо с начала месяца, в котором утрачено право. Уведомить налоговую нужно не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое несоответствие. А при утрате права на АУСН на какую систему переходит, соответственно, плательщик? По умолчанию на общую, либо на УСН. Переход считается с даты утраты права. Для применения УСН уведомление подается одновременно с уведомлением об утрате права на АУСН, либо не позднее 30 дней. Да, и здесь еще раз подчеркну немножко, что очень важно соблюсти эти сроки, иначе все-таки будет общий режим. Все прекрасно понимают, что общий режим – это большая налоговая нагрузка. Хорошо, далее перейдем к расчету налога. Какие тут будут особенности? Расчет налога производит сама налоговая по данным переданных банком онлайн-кассой и по сведениям переданных бизнесменам через личный кабинет на сайте налоговой. Сумма налога отражается в личном кабинете плательщика до 15 числа месяца, следующего зачетного. К примеру, сведения о сумме налога за январь отобразятся в БЛК до 15 февраля. Хорошо. А давайте тогда еще рассмотрим для нашего зрителя такой момент, что, во-первых, является налоговым периодом да, при УСН и в какой срок, соответственно, нужно уплачивать налог. Налоговым периодом является месяц. Соответственно, и платить налог нужно ежемесячно до 25 числа месяца следующего за отчет. А также можно подключить автоплатеж в своем банке. Да, автоплатеж это, конечно, очень удобно. А, но дополнительно здесь хотелось бы опять вкратце подчеркнуть, что, как все видимо, налоговый период ⁇ месяц, да, то есть, соответственно, налоговая нагрузка а по плате... ОСН бюджет будет ежемесячно. То есть при переходе на этот режим обязательно анализируем а, этот момент в части выгодности, сможете ли вы так быстро находить необходимые денежные средства для покрытия именно налоговых платежей. Да? То есть а, вытаскиваем их тем самым из текущего оборота компании либо да, любого нового бизнеса, там, в том числе и в ВМИП. Хорошо. А, а какие ставки действуют у нас для ОСН? При объекте доходы ставка составляет 8%, а при объекте доходы минус расходы 20 – 20% по налогу, который рассчитан в общем порядке, и 3% чисто с доходов для минимального налога. Ставки довольно немаленькие и значительно, конечно, превышают те ставки, которые предусмотрены сейчас для УСМ. Хорошо, расскажи, пожалуйста, еще подробнее нашим зрителям о минимальном налоге. Минимальный налог? Придется платить, если по итогам года получен убыток, налоговая база равна нулю, либо налог, рассчитанный в обычном порядке, окажется меньше минимальным. Я рассмотрю на примере. Допустим, доходы за год полтора миллиона, а расходы миллион четыреста. Если считать обычный налог при АОСН, то получится что единый налог будет равен двадцать тысяч ну то есть полтора миллиона минус миллион четыреста и умножаем на 20 процентов при этом 3 процента от дохода получится равным 45 тысячам соответственно придется заплатить минимальный налог в размере 45 тысяч рублей ну да что сказать сум приличный получается а вот при обычной ОСН существуют еще всевозможные льготы, которые устанавливаются региональными законами. А есть ли такие льготы на текущий момент в законодательстве для ОСН? Давай это тоже рассмотрим. Льготы именно для ОСН не действуют, по крайней мере на текущий момент. Конечно, не исключено, что в дальнейшем и будет как-то пересмотрено законодательство, но сейчас ставки фиксированные и пересматриваться они не будут. То же самое касается налоговых каникул. Сейчас на ОСН такие работы и меры поддержки не распространяются. Хорошо. Тогда еще раз подчеркнем, да, что в этом случае при выборе УСН надо рационально оценить налоговую нагрузку, соответственно, особенно если в вашем регионе предусмотрены интересные льготные ставки по другим режимам. Ну, к примеру, там налоговые, как оникулы по патенту, да, либо льготная ставка по УСН. Правда, на УСН есть бонус, конечно же. А это дополнительная сдача дек декларации, которого нет на АОСН. То есть на УСН от этого, конечно же, бизнесменов освободили, но окупает ли да, это повышенные ставки или нет, это уже, конечно, другой вопрос. Да, но при этом есть обязанность контролировать признак поступлений и списание операций по счету и кассе а Также отражать сведения о доходах и расходах в личном кабинете. Причем делать это нужно в установленный срок. По расчетному счету делает это банк согласно методическим рекомендациям налоговой. Эти рекомендации размещены на сайте ФНС, то есть они в общем доступе. Для этого каждый платеж должен содержать реквизит признака расчета. Его надо обязательно устанавливать самостоятельно при оплате или просить об этом своих контрагентов при проведении платежа с их стороны. Неверно указанный признак расчета, естественно, может привести к тому, что налоговая засчитает лишний доход, ну, например, там, при получении займа, или не учтет какие-то расходы, если неверно указать признак налогоплательщик может подтверждать или корректировать эту информацию не позднее 7 числа месяца следующего за отчетом, в связи с чем необходимо тщательно вести учет и верно указывать информацию по доходам и расходам, а также контролировать расчет, произведенный налоговиками в избежание ошибок и завышения налоговой базы, ну и, соответственно, налога к уплате. Верно. А, отсутствие обязанности по подаче декларации не освобождает отведения учета и контроля за порядком расчета, в том числе и на режиме ОСН. То есть надо понимать, что этот режим не волшебный. То есть если нет декларации, это не значит, что не надо будет вести учет, не иметь какой-либо первички да, и тому подобное. К сожалению, такого освобождения этот режим и несет, по крайней мере, в текущей его форме и в текущих разъяснениях законодательства. Соответственно, учитывать все эти моменты лучше сразу а, и задумываться, так ли он будет действительно конкретно для вашего бизнеса а, беззаботенный прос, да, либо он принесет дополнительную налоговую нагрузку. Хорошо, а давай еще расскажем, а, на что можно уменьшать налоговый центр, рассчитанный купон. Налог по АОСН можно уменьшать только при объекте дохода и исключительно на сумму торгового сбора, если, конечно, такой сбор платится. Ну, здесь, да, получается, все, в принципе, по аналогии с УСН. Единственное, конечно же, нет взносов. Но здесь это будет дальнейшая, конечно, наша тема. Да? Давай дальше рассмотрим, от каких налогов и взносов тогда освобождается этот режим, соответственно, чтобы понимать, почему на взносы он уменьшается. Ну, на самом деле, ты верно заметила, все здесь по аналогии с УСН, за некоторыми исключениями, конечно. Не нужно платить НДС за исключением импортного агентского, налог на прибыль, за исключением агентского, налог на имущество организации, за исключением недвижимости, по которой налоговая база рассчитывается как кадастровая стоимость. И вот особенность для как раз-таки нового режима – это не нужно платить страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование. При этом нужно уплачивать страховые взносы на травматизм. От уплаты этих взносов не освобождаются. Уплачиваются они ежемесячно в фиксированном размере. Сумма будет порядка 2040 рублей в год, то есть 170 рублей в месяц в обычные сроки. Скидки и на отбавки при этом не устанавливаются. Фиксированная годовая сумма ежегодно индексируется с 1 января соответствующего года, ну естественно с учетом роста средней зарплаты в России. Таким образом, как мы видим, данный режим в целом есть в определенном моменте выгоден, да, в части, допустим, неуплаты страховых взносов, но насколько это будет выгодно в части повышения налоговых ставок да, и необходимости более такого централизованного учета ежемесячного да, там на сайте приложения налогоплательщика, на сайте ФНС, это уже, конечно, другой вопрос. Здесь обязательно надо проводить анализ выгодности. Нельзя решать, скажем так, не с холодной головой Ситуацию. Хорошо, а давай еще расскажем тогда по обязанностям налогового агента по НДФЛ. А в этом случае на ОСН исполнять их надо или нет? Надо. Однако НДФЛ может рассчитывать и уплачивать обслуживающий банк. Для этого нужно передать ему определенную информацию. Ну, фамилию, имя, отчество, ИНН, информацию о выплаченных доходах, о стандартных и профессиональных вычетах. А вот социальные и имущественные налоговые вычеты по НДФЛ через работодателя при применении им АОСН работники получить не смогут. Им нужно для этого обращаться в налоговую по месту жительства. Сведения о полученных работниками доходах и удержанных налогах размещаются в личном кабинете налогоплательщика. Хорошо. А какие еще есть освобождения касательно отчетности на этом режиме? Давайте здесь тоже поподробнее расскажем. Хорошо. Не нужно подавать декларацию по АУСН. Такого вида отчетности не предусмотрено в принципе. Ну, об этом ранее мы упоминали. Расчет по форме 6 НДФЛ. Расчет по страховым взносам. По форме 4 ФСС. Также формы СЗВ-стаж и СЗВМ, но за некоторыми исключениями. При этом нужно подавать бухотчетность, ну, естественно, для организации только, декларацию по импортному и агентскому НДС, декларацию по налогу на прибыль для налоговых агентов и тех, кто выплачивал дивиденды, форму СЗВ-ТД в отношении каждого работника, отчетность в Росстат, как в рамках сплошного, так и выборочного наблюдения, формы СЗВ-стаж и СЗВМ, но в определенных случаях. А что же за определенные случаи такие для формулы СЗВМ? Старший СЗВМ, соответственно. Форму СЗВМ потребуется предоставить в отношении ГПДшников. То есть это стандартные договоры на выполнение работы, оказание услуг, договор авторского заказа, об отчуждении исключительного права, лицензионные договоры, ну и прочий подобный договор. Также в отношении других застрахованных лиц, которые работают не по трудовому договору. Форму СЗВ-стаж подавать нужно, по сути, в отношении тех же лиц, на которых нужно сдавать СЗВ а также еще в отношении работников, которые в отчетном периоде находились в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, работников, которые были в отпуске без сохранения зарплаты, ну и некоторых других случаев, я все их перечислять сейчас не буду, чтобы не загружать наш эфир, с полным перечнем случаев можно ознакомиться в соответствующем законе, это 27 ФЗ от 1 апреля 1996 года. А Какие-то запреты предусмотрены на АОСН? АОС. А АОСН нельзя совмещать с другими режимами налогообложения. Ну, допустим, ИП не сможет применять патент и АОСН одновременно. Также запрещено принимать на работу налоговых нерезидентов и принимать сотрудников на работы, которые дают право на досрочную пенсию. Ну, в основном это вредное производство. Помимо этого, выплачивать доходы, облагаемые НДФЛ, по ставкам 9, 15 и 35%. То есть при применении АОСН нельзя, например, выплачивать доход свыше 5 миллионов рублей в год, а также доходы в натуральной форме или доходы, при которых возникает материальная выгода. Ну, я думаю, наших зрителей волнует еще один вопрос. Как обстоят дела с налоговыми проверками при ОСН? Есть информация, что от выездных проверок освободят тех, кто применяет такой режим. Что же касается камеральных? Давай это тоже расскажем. Да, при ОСН действительно не будет выездных проверок, а также проверок взносов на травматизм как камеральных, так и выездных. Но налоговые камеральные проверки никто не отменял. И на текущий момент по ним предусмотрено достаточно много тонкостей особенно учитывая последние изменения законодательства, они стали сложнее по набору документов, требованиям и уровню контроля. Также будет повышенное внимание к операциям по расчетному счету, особенно в части полученных доходов, произведенных расходов, выплат физлицам, ну, в том числе и учредителю естественно. при возникновении вопросов не исключено, что могут вызвать и на зарплатную комиссию. Также не, нельзя исключить особое внимание к расходам личного характера или э, к расходам, которые ну, сложно связать с работой бизнеса. Ну, в связи с чем, естественно, не исключены запросы пояснений, споры, э, возможные начисления налогов, ну соответственно, трата силы времени. Да, новые камеральные проверки требуют при много времени и сил, это точно. А в текущем интервью мы рассмотрели общие моменты применения нового режима ОСН. Напомню, у данного режима много спорных моментов, которые нужно обязательно учитывать. А мы обязательно подробно рассмотрим их в наших следующих роликах и обязательно приведем сравнение ОСН и обычный ОСН для наглядности. Компания «Мое дело» готова поддержать вас в любом вопросе да, и подсказать, в том числе в рамках разовой консультаций и поддержать определенными тарифами для ОСН у нас э, тоже есть определенный тариф э, с определенными категориями помощи в зависимости от ваших потребностей, соответственно. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своими реальными ситуациями на данную тему. Если вам понравился наш сегодняшний ролик, не забудьте поставить лайк. Если какие-то вопросы на эту тему у вас остались открытыми, обязательно пишите их в комментариях. Удачного ведения бизнеса!